Обзор меню зеркала с видеорегистратором Primex 043D. В январе 2015 года компания Primex выпустила обновленную версию зеркала 043D. Зеркало приобрело новую камеру, которая может снимать Full HD, более мощный процессор и обновленное программное обеспечение. Организация меню кардинально отличается от предыдущей версии. Меню представлено четырьмя основными иконками. Настройка разрешения видео. Настройка времени записи файлов, меню переключения видеокамеры, так как зеркало может записывать видео с камеры видеорегистратора, с камеры заднего вида и с двух камер одновременно. И меню дополнительных настроек видеорегистратора, установка языка, даты, времени, включение и отключение звука, настройка чувствительности G-сенсора и много других полезных функций.